Всем привет, друзья! С вами Александр Пупкевич и в сегодняшнем выпуске мы рассмотрим с вами 5 криптовалют, на которых мы будем зарабатывать в начале 2022 года. Поехали! Для начала давайте определимся, на каких монетах мы совершенно точно будем работать. Конечно же, это биткоин и эфириум. Начнем с биткоина. В настоящий момент, на момент записи этого видео, рыночная доминирование биткоина приближается к 41 проценту вы только вдумайтесь в эту цифру среди всех сотен известных монет одна всего лишь одна занимает практически половину рынка и ее капитализация сейчас приближается к 923 миллиардам долларов практически триллион чем это хорошо для нас я уже говорил в одном из предыдущих видео что чем выше капитализация криптовалюты тем Лучше работают рыночные законы, тем лучше работает технический анализ. И в этом году на битконе технический анализ работал просто превосходно. Что мы видели? Что в начале года монета стартовала с 28 тысяч долларов и в целом неуклонно росла. И осенью достигла пика в 67 тысяч долларов с копейками. Ну и в настоящий момент ее стоимость составляет в районе 48 тысяч долларов. Давайте обратимся более детально к графику биткоина, где я вам продемонстрирую, как превосходно работали технические уровни благодаря свойствам этой монеты. Итак, друзья, давайте начнем с локомотива нашего рынка, который занимает самую большую капитализацию, имеет и понятное дело, что все смотрят, что же будет с биткоин. Давайте начнем с графика недельного и посмотрим, что же вообще с битком происходило. Мы имели максимум выше 68 тысяч долларов в прошлом году. Это у нас было в ноябре 2021 года. И потом сильнейший пролив вплоть до вот настоящего момента. И только сейчас мы на недельном графике увидели коррекцию. Если рассмотреть глобально, то есть такой большущий коридор. 65 примерно, да, и нижняя граница это где-то 31 30 долларов, 30 тысяч долларов за биток. И понятно, что в этом коридоре все, вся торговля будет происходить. Более того, я считаю, что в 2021 году мы, в 2022 уже году, в текущем мы обновим максимумы. Но, конечно же, все это будет происходить с оглядкой на технический анализ. Давайте посмотрим, что по техническому анализу происходит прямо сейчас. Включаю дневный график. И все довольно просто. Да? Почему-то люди не замечают многие вещи, которые которые просто на поверхность. Ну, во-первых, сейчас, конечно же, нисходящая тенденция, нисходящий тренд. Каждый локальный максимум следующий, он ниже у нас предыдущего. Классический нисходящий тренд. Поэтому снижение битка еще возможно, и возможно обновление вот этих минимумов. Потому что вот эти минимумы не привязаны ни к чему. Здесь нет точек опоры, Опоры в истории. Соответственно, нам нужно искать какой-то исторический минимум, докуда же биткоин потенциально может падать и докуда он может падать давайте посмотрим с вами а упасть он может сейчас поярче сделаю линию для того чтобы была более контрастная а упасть он может конечно же вот сюда я думаю что участники рынка сейчас уменьшу график еще раз давайте посмотрим. Участники рынка не дадут спуститься цене ниже целевого уровня в 29-30 тысяч долларов за биткоин, потому что это просто уже невыгодно крупным, крупным покупателям. И отсюда начнутся очень большие покупки. То есть если вы занимаете ожидательную позицию, то моя рекомендация, конечно же, и я сам сейчас ожидаю хорошей точки для того, чтобы закупиться на споте именно именно отсюда. Все промежуточные остальные точки 31, 32, 33, они не имеют такого сильнейшего определяющего значения. Поэтому, если депозит позволяет, если вы торгуете с маленьким кредитным плечом, один к трем или один к двум, то вы уже на бирже прямо сейчас можете закупаться битком и э, э, расчет на покупку, он абсолютно состоятельный э, и, ну, в общем, я придерживаюсь такого мнения. Вы спросите меня, какие же рекомендации, Александр, вы можете нам дать при торговле этой монетой? Ну, во-первых, если вы торгуете на криптобирже Binance или любой другой, используйте кредитное плечо не выше второго. Вы мне скажете, ну куда, какое второе, если все торгуют с к плечом 1.10, 1.20, все те, кто торгует с плечом 1.10, 1.20, на все свои средства, на позицию сливают деньги. Это простая математика, вы должны это знать, в районе 85% людей заканчивают торговлю ни с чем но только те инвесторы которые могут запастись терпением и используют низкое кредитное плечо один к двум один к трем зарабатывают на этом рынке наша задача с вами глобально на крипто рынке заработать 60 70 ну до 100 процентов годовых и это довольно много те кто хотят заработать иксы во первых вы должны брать очень малую часть ваших средств общего вашего депозита и использовать это на аллокации альткоинов вот такая моя э рекомендация если вы используете CFD брокера который дает возможность торговать на форекс и на контрактах на разницу, грубо говоря, на фьючерсах на криптовалюту, то ваша задача, имея фиксированное плечо 1,50 или 1,100, или меньшее плечо, которое вы выберете, обращать внимание на размер контракта, которым вы торгуете, и э, никогда не торгуйте целой монетой. Ваша задача использовать только дробную часть монеты для того, чтобы вы могли правильно рассчитать риск-менеджмент. Если у вас с этим проблемы, то эксперты из Групп Group с удовольствием помогут вам разобраться, как именно рассчитать риски для вашего депозита. Друзья, ну, конечно же, если у нас где-то есть биток, то где-то рядом находится эфир. И, конечно, нас заинтересует, что же будет по эфиру в том числе. Сейчас на недельном графике, так глобально, рассмотрев ситуацию, ну, вот мы видим целый год, что происходило, мы видим всю меняющуюся волатильность эфира. Да, мы были и выше 4300 долларов, и в пике мы практически достигали 5000 долларов за эфир. Вот. Ну и сейчас, конечно, после сильнейшего снижения, которое у нас началось в ноябре, да, после такого ошеломительного роста, еще более сильное снижение, мы сейчас находимся на отметке 2668 долларов за монету что будет происходить я не случайно здесь построил вот такие вот уровни потому что они имеют определяющее значение абсолютно круто торговался эфир по техническому анализу и все целевые важные технические уровни они реализовывались я не настроил вам здесь десяток уровней потому что я вижу три целевых очень важных уровня пролив ниже 1750 долларов ну в этом районе он ускорит снижение э, падения стоимости монеты. Но я лично этого вообще не ожидаю, потому что технических предпосылок к этому нет абсолютно никаких. Я считаю, что мы в ближайшее время вернемся к 3000 долларов за монету. И в случае закрепления выше вот этого уровня только ускорим движение наверх. После того, как фиатные рынки и рынки криптовалют Потрясло падение в связи со многими вообще факторами, начиная с событий в Казахстане и заканчивая ставкой ФРС и изъятием большими, большим процентом выводов физических денег с, криптовалют, с криптовалютного рынка, то сейчас самая подходящая ситуация для того, чтобы долгосрочно покупать. То есть у меня абсолютно такие же настроения бычьи, как и по биткоину. Единственное, конечно же, что я рекомендую использовать низкокредитное плечо и торговать, если вы торгуете на бирже. да, а Если вы торгуете на CFD Forex брокере, то конечно же следите за объемами и не превышайте допустимые контракты. Какая моя рекомендация по альткоину? Хорошо. Ну, во-первых, моя рекомендация торговать на аллокациях альткоинов, тех монет, которые происходят, их первая публичная презентация, и биржи всегда об этом предупреждают, просто отслеживайте эту информацию, изучайте свободных источников информацию о самой монете и принимайте решение. Это первая стратегия. Вторая стратегия — обратить внимание на те альткоины, которые в настоящий момент дают прекрасный потенциал. Ну и когда я с вами поделился своим мнением по двум основным столпам криптовалютного рынка, давайте взглянем на уже известные все альткоины, да, что мне кажется очень перспективным. Я считаю, что очень э, перспективной монетой сейчас э, будет выступать Салана, И э, давайте я расскажу почему, да. Ну, во-первых, по ней происходило все, же, все ровно то же самое, что... Мы уже с чем сталкивались по основным, по основным монетам, происходило вот такое вот снижение. И здесь вот этот сильнейший нисходящий тренд. Психологически важная точка за Салану это 100 долларов. И в настоящий момент мы пока не пролили очень сильно ниже этой отметки и в перспективе я вижу салану в районе даже 400 долларов за ближайшие полгода ну, возможно это очень смело конечно прогноз с моей стороны но сейчас метавселенные, построенные на салане они очень популярны соответственно здесь у меня присутствует точно так же бычье настроение здесь вот я включу сейчас вам дневной график и, конечно, обязательно торгуйте со стопами очень аккуратно, потому что, потому что все-таки снижение возможно. Давайте посмотрим, до, давайте посмотрим, до какого значения это может произойти. Если произойдет снижение, то для нас уже будет иметь значение вот эта вот цена, вот этот вот тычок, после которого произошло сильнейшее укрепление. Да? То есть это, это, это исторический исторический вот этот максимум, да, когда реализовался у нас флаг, и после этого мы оказались абсолютно новой реальности для Саланы. И здесь у нас как раз-таки присутствует реверсивный уровень, то есть тот, который работает с две стороны туда и сюда. Вот он здесь располагается. Соответственно, в данном контексте он был прекрасным уровнем сопротивления и какое-то время не давал монете вырасти а сейчас является хорошим уровнем поддержки именно от него произошла коррекция то есть снижение к вот этим вот минимумом по моему мнению еще возможно но в целом в целом даже в рамках коррекции вот к этому тренду ожидается рост ближайшая фиксация, фиксация для консервативных трейдеров прибыли по цене 120 а в случае прорыва вот этого коридора, а мы его, безусловно, прорвем, и также у нас будет прорыв, соответственно, целевого вот этого уровня за 136 долларов за монету. Давайте я помечу, чтобы было еще виднее. У нас будет ускорение движения, поскольку здесь мы видим очень серьезное накопление, и здесь мы видим серьезное накопление, прежде чем произошло снижение. И после этого будет сильный, рост вплоть до вот этих вот максимумов то есть целевая цель целевая цель да цель ближайшая после прорыва это 190 долларов 190 тезеров за салану вот и в целом как смотрят столпы крупные на криптовалютный рынок на эту монету они некоторые видят ее даже по 400 по 400 долларов за монету вот такое видение по этой монете, конечно же, оно не является прямой рекомендацией, это только мой взгляд, вот, вы можете принимать и исследовать рынок самостоятельно. Ну и куда же мы с вами без Ripple, друзья? Вот такая, казалось бы, забытая монета, она очень-очень э, важна для нас, XPR USD, поехали. XPR USD круто очень выглядит, во-первых, потому что а, мы, кажется, уже на своих каких-то минимальных значениях, но мы сейчас с вами смотрим именно в накопление, да, то есть накопление, которое происходило вот здесь, а все-таки уровень, а, уровень поддержки, он располагается чуть ниже, да, и а, сейчас я увеличу немножко, он располагается на отметке где-то 0,005, вот здесь я его сейчас его посвечу вам, а, и... Там замечательная покупка, замечательная цена для того, чтобы открывать сделки на покупку. Я думаю, что снижение XPR, USD туда еще возможно. И я оттуда лично точно так же буду заходить сначала на споте, а потом на фьючерсном рынке для того, чтобы ну, заработать, заработать так называемые иксы. Давайте посмотрим, куда и как ступенчато будет развиваться рост. Ну, а я рассматриваю здесь, конечно же, только бычую модель. Не только потому, что мы сильно упали и падали вроде бы как бы некуда. Вот, а потому, что сейчас метавселенные определенные построены а, именно с использованием а, этой, этой монеты. Давайте посмотрим, а, какие есть целевые уровни. Я сейчас вам их намечу, и вы сможете остановить это видео и посмотреть определенные целевые уровни, по которым, в рамках которых будет двигаться цена. При прорыве вот этого уровня мы окажемся вот в этом диапазоне. При прорыве уровня 0.02 за монету мы окажемся в этом диапазоне. И как бы кто ни говорил, все движение криптовалют развивается очень предсказуемо на самом деле и очень ступенчато. Особенно если мы говорим о каких-то уже монетах старых, которые давно на рынке. И они особенно подчиняются техническому анализу. Как вы видите, все мои прогнозы, они исключительно бычьи. И, понятное дело, это связано еще с тем, что мы все-таки после такого сумасшедшего роста, который мы обновили максимум в ноябре, после этого были серьезные проливы, накопления определенных объемов потом снижение в рамках инерционного движения, но после этого накопления в рамках тренда. И сейчас, я думаю, что мы с ним взглянемся по XPR USD вот сюда и, возможно, даже чуть раньше уже открывать сделки на, на покупки. Опять-таки, это все не является прямой рекомендацией, это мой личный взгляд, это то, как я буду поступать на рынке. Монет довольно много, друзья. И, конечно, мне хочется порекомендовать большое их количество. Ну, давайте я порекомендую еще одну монету, которая очень известна. Это DoggyCoin. Хоть и некоторые говорят, что она растет от твита, к твиту, но рыночный ранг этой монеты в настоящий момент 12 и она очень важна, и многие ее знают и спрашивают меня, Александр, скажите, что будет по Dogecoin на 2022 год, что нам ждать и какие решения по ней принимать. С удовольствием поделюсь своими соображениями на этот счет. Итак, друзья, всех интересует, что же будет происходить по такой монете, как Dogecoin. Как и основные монеты крипторынка, эта монета точно так же склонна к росту сейчас, особенно после того падения, которое у нас происходило в 2021 году, осенью 2021 года. И сейчас вот мы находимся каких-то совершенно минимальных значениях, если посмотреть в э, сравнительной исторической ретроспективе. Э, и вот сейчас я наметил два таких ключевых уровня. Если мы преодолеваем уровень 1.13.566, то, э, конечно, тогда Dogecoin улетит в скамину. Да, и ну, это, это вряд ли. Я сейчас объясню почему. Э, и есть некий такой уровень, прорыв которого... Наоборот, будет стимулировать рост этой монеты. И прорыв уровня 0.19600, наоборот, способствует тому, что мы улетим в космос по Dogecoin. И этого, конечно же, следует ожидать. Итак, давайте посмотрим, что вообще, собственно говоря, происходило в последнее время. Возьму я 4-часовой график. И вот что интересно, ребята. Вот это есть некая область сопротивление для монеты и было крайне интересно преодолеем мы ее или нет мы ее преодолели классически абсолютно, сейчас использую уровень для того, чтобы вам это все дело показать конечно же, вот здесь вот был промежуточный уровень на четырехчасовом графике, и абсолютно по классической схеме мы преодолели этот уровень, вернулись к нему, закрепились на нем, и дальше в настоящий момент растем. Растем мы волнами, конечно же, не стреловидно, и нет таких предпосылок, чтобы в целом мы росли, очень быстро, да, то есть нек неким таким огромным э, 7-минутным импульсом. Но, э, тем не менее, следующая э, точка, это будет 19670. Вплоть до нее, я думаю, что Dogecoin будет не остановить, потому что вот мы получили некие подтверждения этого роста. Ну а дальше будет уже очень-очень интересно. Следите за нашими публикациями и не пропускайте такие вот рыночные инсайды. Как вы понимаете, друзья, конечно, для того, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения и зарабатывать на криптовалютах, вам потребуется для этого знания И знания довольно глубокие. И погруженность в материал здесь должна быть максимальная. И вот для тех, кто хочет зарабатывать на крипторынке, но при этом не готов становиться профессиональным трейдером, инвестировать огромное количество времени в это, я предлагаю решение CM Crypto. Это великолепный продукт, который позволяет вам высвободить временной ресурс. Все, что вам нужно, это следовать рекомендациям по крипторынку. Приходит монета, ваша задача просто последовать этим рекомендациям, выставить э, тот контракт, который рекомендуется согласно вашему депозиту, выставить take profit, выставить stop loss и наслаждаться остальной своей жизнью. Доходность этого решения в районе 80% годовых.